Дмитрий, какая у тебя маржа? И это ставит человека в ступор. Вам станет все предельно ясно, и этого умника вы, в принципе, заткнете. Пиенель, это Ебеда. Переведи на русский. Что-то, деленное на что-то, это есть наша эффективность. Привет, меня зовут Николай Ившин. В этом выпуске мы поговорим, какая у тебя маржа. Сейчас э, ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Итак, многие задаются вопросом, что такое маржа, маржинальность, валовая прибыль, там операционные всякие штуки Поэтому давайте по порядку разберем, что такое маржа да, там у нас есть вопрос: да, там Дмитрий, какая у тебя маржа? вот И это ставит человека в ступор. А если спросить его, что ну, маржинальность, в принципе, маржинальность и маржа для него одно и то же. У нас есть выручка: это то, что платят нам клиенты. У нас есть себестоимость, почему мы купили товар. Итак, выручка минус себестоимость условно за месяц и дает нам валовую прибыль. Валовая прибыль и есть наша маржа. У нас есть показатели количественные, да, там вот сколько конкретно маржи. Ну, например, у меня маржи там миллион, у меня маржи там пять миллионов, у меня маржи там ну за месяц там, миллиард например вот. дальше есть маржинальность то есть маржинальность это уже попахивает эффективностью либо там рентабельностью ну в общем маржа она же валовая прибыль мы делим на выручку и получаем некий процент и получаем что маржинальность то есть рентабельность эффективность вот этих наших продаж ну это и есть такой процент то есть маржа – это ну, там 100 тысяч, например, сколько мы заработали по месяцу выручками на себестоимость. А маржинальность – это наш процент, наша эффективность той самой маржи в выручке. Что-то, деленное на что-то – это есть наша эффективность. Например, у нас есть рекламная кампания, это контекстная реклама, когда мы делим клики на показы. Есть показатель CTR – это есть как раз показатель эффективности, нашей такой рентабельности нашего рекламного канала, например, Яндекс.Директа. Итак, нужно запомнить, что маржинальность, рентабельность, эффективность – это некая доля чего-то в чем-то. Также, чтобы вас не путали слова «вау», «оборот», «выручка» — это одно и то же. Также, например, с помощью эффективности менеджеров, когда мы ему отдаем заявки, он отдает нам клиентов, мы можем разделить количество клиентов на количество заявок, которые ему отдали, и мы получим конверсию определенного менеджера, либо конверсию всей компании, да, сколько мы генерим заявок и сколько у нас получается клиентов. То есть это некий процент, это некая доля успешности да, там в каком-то действии. Также какую-то эффективность можно смотреть в бюджетах. да, Например, когда у нас есть маркетинговый бюджет, и у нас есть валовая прибыль от этого маркетингового бюджета. Эффективность, например, Яндекс.Директ, когда мы вложили, например, в него 50 тысяч, а получили валовые прибыли 200 тысяч. 200 тысяч делим на 50, получаем коэффициент 4. То есть мы свои вложенные деньги окупаем ну, в 4 раза. То есть у нас было 50, стало 200. Есть еще показатели ROI, да, когда мы из этих 200 вычитаем 50, которые вложили, и получаем, что у нас 150 тысяч, чисто заработанных без учета рекламы. Эти 150 делим на эти 50. Итак, когда вам говорят, например, там конверсия, CTR, эффективность, рентабельность, маржа, не пугайтесь. Говорите, слушай, я не понимаю, о чем ты конкретно хочешь мне сказать, но ты мне как мальчику в пятом классе объясни все на пальцах. Что из чего вычитаем, что на что делим, что ты подразумеваешь под этим словом. И вы удивитесь, ваш расчет который вот есть какая-то там маржинальность, либо маржа, либо еще какой-то коэффициент. Когда он превратится на что-то, деленное на что-то, вам станет все предельно ясно, и этого умника вы, в принципе, заткнете. У нас есть показатели эффективности по маркетингу, по отделу продаж, по филиалам, по направлениям. А есть у нас э, целевой отчет по прибыли, его еще называют отчет э, АПИО, это отчет прибыли и убытков. Либо называют PNL. Это ну, не русское название. Давайте использовать слово прибыль. Отчет по прибыли. Что там нужно смотреть? Итак, у нас есть выручка. Она же вал, она же оборот. Из нее вычитаем себестоимость. Это то, что мы тратим на товар или на конкретную сделку. Выручка минус себестоимость равно валовая прибыль. Она же маржа. Из валовой прибыли мы вычитаем общие расходы. Это аренда, коммуналка, окладная часть зарплаты. Итак, валовая прибыль минус общий расход. Расходы равно операционная прибыль. Операционная прибыль по-английски называется ебеда. Еще прервусь, да, когда вам цепят американские термины, да, когда человек даже задает вам вопрос и не понимает, о чем говорит, вы можете сказать ему: переведи на русский. Итак, мы добрались до операционной прибыли, из нее мы вычитаем инвестиционные затраты и налоги. Инвестиционные затраты это мы, например, что-то крупное покупаем, например, автомобиль, либо какое-то здание, либо оборудование в цех. Из валовой прибыли вычли и инвестиционные затраты, вычли налоги, получили чистую прибыль. Наконец-то у вас получилось, и вас иногда спрашивают, сколько у вас чистыми да, там, не путать, э, сколько ты забрал на руки, потому что это следующий показатель. Из чистых мы вычитаем по классификации процент, там, финансовые затраты, и также дивиденды ваши. Например, чистыми компания заработала 100 тысяч, там, процент по кредиту там, 5 тысяч, и дивидендов там, 150 тысяч. Такое тоже бывает. И поэтому есть последний показатель в отчете прибыли, который мы вам формируем, это нераспределенная прибыль. Она может быть отрицательная, может быть положительная. Когда компания заработала 100 тысяч, собственник за я брал, например, 80 тысяч, у нас нераспределенные осталось 20 тысяч. Как дальше это отображается в балансе, смотрите в других моих выпусках, когда я говорю об управленческом учете. Итак, в этом видео я познакомил вас с показателями эффективности. Если у вас есть еще какие-то показатели, еще какие-то страшные слова, пишите их в комментарии. Я думаю, мы их разберем в новых выпусках. А сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и переходи на мой канал. Там очень много видео про финансы про их управление.